Добрый день. Продолжим тему следующих занятий. Психическая энергия. Это основа нашей жизни нашего здоровья. Без нее, как вы поняли, жизни быть не может. И здоровье тем более. По здоровье говорят космические учителя нашей Солнечной системы. Здоровье каждого. Это следствие прошлого. Следствие прошлых воплощений человека. Вот это себе усвоить. Это на один из моментов, на основании которого вы можете составить представление о вашем сегодняшнем состоянии здоровья. Здоровье – это следствие прошлого, прошлых жизней, А жизни у каждого позади великое множество. А еще точнее, здоровье – это накопленная в прошлых жизнях психическая энергия. Того или иного качества, того или иного количества. Разные священные писания, восточные, западные, Говорят, что любая болезнь, которая настигает человека в этой жизни. Церковники западные говорят, что болезнь от греха. Восточные метафизики говорят болезни вследствие нарушения космических законов. Что бы там ни говорили там те, другие, там пятые, десятые. Но суть везде одна. Болезнь – следствие нарушения законов космической жизни. Поэтому человек, приходя сюда, должен в первую очередь заняться изучением, что такое законы космической жизни. Что такое космические законы? Для того, чтобы совершенствовать себя и свою жизнь, надо знать законы. Мало знать законы, которые придумывают разные депутаты там в разных странах. Законы порой бывают очень глупые, дурацкие. Есть законы, которые, естественно, надо выполнять. Есть просто преступные законы. Ну и так далее. То есть это все земные так называемые законы. А существуют космические законы, на которых нам... Постоянно говорили представители космической иерархии света. В последних тысячелетиях это Прама, Кришна, Моисей, Христос, Будда. Все приходили и говорили нам о законах. Но нам эти законы не нравятся. Человеку космические законы очень не нравятся. Потому что он живет интересами временной смертной личности. То есть личность, тело, захватила власть над человеком. Поэтому космические законы этой самой личности, этой животной части человека, совершенно не нужны. Поэтому все эти личности стряпают свои собственные законы здесь. А если знания о космических законах, они их извращают. В себе в угоду. Того мы сейчас приблизились к так называемому концу света, который устраивает в себе само человечество. Что это будет за конец? Для всего человечества может быть конец не будет, но для многих будет. Конец света у каждого человека будет свой. Это может быть конец чего-то одного и начало чего-то другого. Но абсолютных концов никогда нигде не будет. А если еще более уточнять, то все болезни у нас с вами от несовершенства прошлого и настоящего. И только духовное совершенствование, нематериальное, сколько спортом не занимайся, толку не будет. На время только. Как только бросишь заниматься, так навалится все болезни. Поэтому материальное совершенствование настоящего истинного здоровья никогда не приносило. Только духовное совершенствование есть истинная профилактика всех болезней. Материальное совершенствование, ну с телом будешь заниматься, за ним следить, оно тебя все время отнимет. Она самое главное на духовное время не оставит. Потому что наша смертная личность, ей ничего духовного начисто не нужно. Наша вот эта животная часть, которая нам дана для того, чтобы ее использовать как орудие, она наоборот. Дух использует как орудие и считает себя пупом вселенной. И таким пыщем на ровном месте. Вот эта смертная, временная личность. Поэтому человек должен всегда делить себя на две части. Сверхчеловеческое во мне, Господь, и животное во мне. Кому я себя отдам? Это скотине, этому зверю и любому себе. Вот вся проблема в этом. Поэтому должен посмотреть каждый, чьи интересами он живет. Интересами животного или интересами сверху. Человека, то есть Бог. Совершенство человека начинается от его сердца. В сердце накапливается кристалл психической энергии. Вот когда речь идет о здоровье, лечении и так далее, люди, как обычно, сами себя лечить за многие свои, за тысячи своих воплощений, за многие тысячи лет. К сожалению, не научились. Нет, когда-то в прошлом умели. Но сейчас все деградирует. И к концу темной эпохи люди вообще забыли, как себя лечить. Поэтому там что-то заболело, он бежит куда? Врачи, колдуна ищет целителя. Бабку какой-нибудь экстрасенса. Или официоз вот этот называемую медицину, которая не знает вообще, как лечить людей. Редко там в среди, очень редко, в ее так называемой медицины встречаются серьезные врачи. А сейчас тем более, когда все на деньгах. А лечить нужно было бы свое тело. Самим, не так им сказано. На востоке говорится, в 30 лет человек или дурак, или, сам, или врач сам себе. Так вот все, кто бегают, ищут там всяких врачей, это что? Это дураки, да? Чувствуете? Так на это смотрят восточная медицина. Значит, это люди, не умеющие держать себя и своевременное орудие, то есть тело, в порядке. Так вот, существует два вида, скажем, тех же целителей. Одни лечат вложением рук и еще там какими-то методами. То есть, когда больной должен обязательно тут ряд с целителем быть. Другие же, имея более мощную, более качественную психическую энергию, посылают поток сердечной психической энергии на расстояние. Вот те, которые там взглядом, поглаживанием, наложением рук там, пасами. Это в основном западные целители, материализованные разными интересами. Поэтому материализация, она требует более грубого воздействия на ауру человека. Более грубое воздействие. И как правило этот метод слабее. Все эти западные формы. С там, поглаживаниями, массажами, всякими припарками, отварками и так далее. А вот восточный метод сильнее, он менее повреждающий для пациентов, скажем. Почему восточный метод сильнее? Когда не нужны никакие там поглаживания, да вообще присутствие самого больного не нужно. Около целителя. То есть эти люди обладают истинными знаниями, но главное, что они обладают и развитой психической энергией. При сердечном излучении энергии не будут поражаться этой энергией многие энергоцентры больного, именно не отягощая больного, не отягощая его внимания можно действовать конкретно на больную часть, поддерживая организм из-за внутреннее равновесия. Не только выраженные болезни, но те, которые уже как бы себя показали, но и при зародышек болезни, когда они еще себя не проявили, особенно действенно влияет. Излечение сердечной психической энергии, которая идет от целителя. Но чтобы это могло работать, целитель должен любить больного, и больной тоже, иначе не будет связи. Нет любви, нет никакого лечения, ни со стороны целителя, ни со стороны больного. То есть в данном случае везде работает космический закон. Обмена. Ну, обычно сейчас, поскольку люди потеряли вот такое важное качество, это отдача психической энергии для того, чтобы исцелить человека, вместо этого стали отдавать что? Кровь. Да? Переливание крови. Это самая грубая такая форма помощи. И очень опасная, кстати. Потому что когда сердечно идет отдача психической энергии, то в данном случае вот эти неприятные примеси, опасные порой примеси, которая попадает в человека вместе с чужой кровью, при сердечной отдаче энергии, такого и случается. Ну, заботу о сердце. Целитель, который постоянно отдает энергию. Такой целитель не должен забывать о непрестанном собственном совершенствовании. Если такого совершенствования нет, то он потеряет со временем связь с источником всякой жизни, всякой энергии, то есть с космическим учителем. Опытный, знающий, знающий врач, Наряду с лекарствами и огнем собственной психической энергии, знающий врач, будет применять еще и разумное внушение, то есть воздействие мысли, воли на сознание больного, направляя его с уверенностью к выздоровлению. То есть опытный врач будет стараться сделать главное, то есть разбудить в человеке его собственную психическую энергию и помочь ей этой, этой его собственной психической энергией, энергии больного, помочь ему избавиться от болезни. Но вот гармонизирует энергии двух разных излучений, аур, целителей и больного, гармонизирует только любовь. И если нет любви с обеих сторон, ни о каком исцелении, Речи быть не может. Вот это надо иметь в виду. Врач, не любящий больного, вообще даже нет права его лечить. Больного. Не имеет права лечить. Потому что всякое лечение в этом случае обречено на правом. Никого лечения не будет. Будет только игра в лечение. Силы света рекомендуют начинать лечение именно психической энергией. Только после определенной продолжительности общения с пациентом, с больным. После определенной продолжительности общения. То есть тут требуется время потратить врачу там, или целителю. Для того, чтобы сгармонизировать ауры, Разнородное звучание ауры больного и целителя – приводит в своем контакте иногда к результату противоположному желаемому. Разнородное излучение ауы, больного и целителя. Что это за разнородные? Ну, допустим, вот сидите вы тут вот и сел кто-то рядом с вами. И вы почувствовали, что та сторона тела, в кто-то сел, начинает у вас болеть. Это самая другая форма ощущений Разнородности излучений Двух человек Понятно, да? Самая грубая такая форма У нас существуют более тонкие формы Их очень много Великое множество Известны И в наше время многие случаи Так называемых Недобросовестных целителей Которые не просто лечат А Ворует энергию у пациентов. Мало того, что он больной, он еще у него эту энергию жизненную похищает. Это так называемый энергетический вампиризм. Поэтому очень опасно иметь дело с такими уже целителями. А их, кстати, немало развелось. Многие же хотят деньги делать, да? Объединение излучения целителя и исцеляемого соединяет их энергии в борьбе с болезнью. А это дает толчок к тому, чтобы могла проснуться в пациенте в больном, скажем, энергия его собственной. Это, конечно, в идеальном варианте, когда объединяется из мучения целителя и больного. Обычно такое на деле ректор встречается. Но бывает так, что слабость психической энергии с одной стороны и с другой стороны тоже слабость приводит к результату, когда каждый из этих вот участников борьбы с болезнью получает в своей болезни еще и дополнительную от этого так называемого врача или свидетеля. Да? То есть идет не оздоровление и не обмен энергиями, а обмен болезнью. Высшая сила рекомендуют врачам использовать предварительно технические возможности метода тройного воздействия. Какие это методы? Ну, психической энергией можно воздействовать, если она довольно сильная у целителя. Внушение. То есть надо рассказать больному, что он должен пользоваться своей собственной психической энергией. Для того, чтобы бороться с болезнью. Допустим, там еще лекарства какие-то, состоящие из трав или еще какие-либо гомеопатические лекарства, магнитом, скажем, мирану, травы разные и так далее. Метод самоцелительства, когда человек сам себя лечит своей собственной психической энергией, лишен недостатков, которые могут быть при лечении чужой энергией. Потому что чужой энергии всегда там будут такие несоответствия. Почему? Потому что психическая энергия – это сугубо индивидуально. Нет двух на Земле человек из всех этих миллиардов людей совершенно одинаковой психической энергии. Нет. И вот те 60 миллиардов людей, которые проходят эволюцию в трех мирах нашей планеты – в этих 60 миллиардов мы не найдем ни одного, верить двух найдем, у которых была бы одинаковая полностью психическая энергия. То есть космическая жизнь беспредельно разнообразна. Но есть, конечно, довольно близкие к человеку, где-то какие-то люди с психической энергией, скажем. Поэтому метод самоцелительства, вот он решил недостатков, когда мы лечимся при воздействии посторонней, чужой психической энергии. Метод самоцелительства дает возможность не только уничтожить любую болезнь в её зачатке, но и поддерживать в соответствующем тонусе свой физический организм. И даже, если будем усердно стараться, можем омолодить даже физическое тело. Вот если будете все время ходить, там лежать, где угодно находиться и говорить, мое тело абсолютно здоровое. Оно молодое, там сильное, и так далее, и так далее. Поначалу результата не будет. Главное здесь, чтобы был ритм, то есть постоянно и неотступно. Неотступно вот это все время повторять эту мысль. И мысленно проходить по телу вниз, вверх, вниз, вниманием ума. Вот когда день что-нибудь болит, у вас обычно внимание ума где там, да? Больно, значит, там ум торчит. А так вроде еще не болит, а вы же знаете, что такое внимание ума. Вот гуляете по телу и внушаете ему, что оно абсолютно здоровое, что оно молодое, крепкое и сильное. И Вот эта вера в то, что она такое, должна быть у вас стопроцентная. По слову Христа. Он как сказал? Если вера будете иметь горчичное зернышко, да? Вера во что? В свою психическую энергию. То будете что? Горами двигать, да? Горами двигать, оказывается, можно. А тут у нас не гора, а просто что? Кусочек мягкого, податливого физического тела. Чувствуете, да? Это же тело же не гора. Так вот, если так будете действовать, вы позвонки свои поставите на место. Никакой монолист вам, чертов не нужен будет. Кости себе будете выращивать, какие надо. Мускулы там будете приводить в порядок, где-то сюда болит. Чувствуете, да? Какая мощь в каждом человеке, оказывается, есть. И он об этом не знает. Вот стыд-то какой-то. Позор. А почему? Почему мы такие? Духу и трипичные. Правильно, нет веры в собственную мощь. А кто у нас отнял эту веру? Есть, конечно, силы. Темные силы там поработали, конечно. А мы дураки им все время верили. Нам лапшу вешают на уши, а мы верим. Нам силы зла внушили, что мы живем один раз, и мы верим. Что нет никаких космических законов, а есть три дня только разных там этих ну этих парламентов этих. Нет ни законов, ничего, нет космических, ничего. Мы в это поверили. Их не, не изучаем, не интересуемся этим делом. Поэтому такие духовые. То есть невежество одним словом. Невежество. И виноваты мы в этом сами. А силы зла, силы, зла, силы хаоса только и стараются делать то, чтобы мы с вами в невежестве находились. Нам с дураками легче управлять. Надо их споить, надо так сказать, их никотином отравить, надо им наркотой, понимаете, и прочее, прочее. И вот такими тряпками можно командовать, можно из них высасывать психическую энергию. И вся эта мразь темная будет жить насчет нас с вами. Они живут. А надо верить в то, что в тебе, Космическая мощь. если не веришь, значит, не будете. Нет, она будет, но она просто проявлять себя никак не будет. Попробуйте вот ходить. И все время, Богу-то вот, никто не молится из вас каждую секунду, нет? Так и да? Ну, где там Бог? Неизвестно. А тело все время тут болтается у вас. Чуть-чуть не так, значит, она что, зачесалась, заболела, там, еще что-нибудь... Так да вот, поработайте с ним. И вот тогда полученные результаты укрепят веру у вас во власть вашего духа над всеми оболочками тела. И, конечно, над физической оболочкой. Она наиболее инерционная, непослушная, плотная. Поэтому для того, чтобы... Вот воздействовать на это самое тело на этот скафандр временный физический требуется время и требуется накопление психической энергии а что такое психическая энергия? это тонкая материя а что такое мысль? это тоже тонкая материя вот если постоянно одну и ту же мысль твердить ходить понемножку будет откладываться как в копилочку по копеечке вот эта вот психическая энергия, это тонкая материя, она же, она же любая материя же, она обладает способностью что? накапливаться, да? Накапливать, вот будете накапливать, накапливать, потом вдруг, раз, в определенный момент, при определенном накоплении она срабатывает. Понимаете? То есть был лысый, и вдруг встал на тебе волосы черные, появились там в 70 лет. А почему они не появляются сейчас? Потому что никто этим не занимается толком. Хоть только ноет, вот я больной, вот я старый, вот я дохлый, вот то все. Вместо того, чтобы использовать что? Психическую энергию. Конечно, если человек 50, там 70 лет был задавлен собственной слабостью, считал себя, так сказать, рабом разных стихийных условий. Так вот, каждая попытка, каждое усилие овладеть своим телом, Борьба с разными недугами, со слабостями тела, с плохой работой органов, каждая попытка — это победа над вот этим куском материи, который нам дали на время. Физическое тело в аренду сдаются, а мы его что? Не облагораживаем в течение вот этого жизни. Он вот святые, облагораживали свои тела, так они что? До сих пор мощи у них Никакие микробы сажать не могут. А как они облагораживали? Вы что думаете, они вот этим дурацким спортом, что ли, занимались? Вон эти наши бугои там. Нет, они этим никогда не занимались. Никаким спортом. Они, если использовали физическую свою силу, для чего? Для помощи другим всегда. Работали всегда. На другого, на ближнего. Вот в этом случае, когда человек работает не на себя, он укрепляет связь с источником всякой жизненной энергии, то есть с Богом, как говорят. А когда человек работает только на себя, у него отнимется и то, что он имеет. Это закон, космический закон. Всякий эгоист, который любит только себя, он своей энергией вот этой любви всегда уничтожает. Всякий самовлюбленный. Это самоубийца. одним словом, каждое усилие в этом направлении, возздоровление, скажем, своего тела, это зерно, которое закладываем мы в сферу своего микрокосма Это свое время неизбежно, неприложно, даст свой плод, свои результаты. То есть приведет к овладению своим телом. Вот, скажем. На востоке, Хатха-йоги, допустим, да? Слышали про таких? Факиры там разные. Там много разных таких направлений, которые дают возможность овладеть телом. Ну, представьте себе мужика, который за ребра крючком себя поддел, за ребра, крючком, и висит там, понимаешь, на дереве, в высоте нескольких метров, годами висит. Тут ученики ходят его там, подкармливают, а он висит. Но оно-то, конечно, может быть, другим это не надо. Но он таким образом увлажает, что свое тщеславие. это комфортно у него такое состояние. Люди по-разному же комфорт понимают. Понимаете? Есть такие, которые сидят годами на одном месте. Сквозь них даже там ветки, растения прорастают сквозь их тела, А они сидят. Это победа над плотью. Или были разные аскеты, которые тело кормили, скажем, только одной какой-нибудь крупой. Не вареный, не жареный, не моченый, а сухой. Годами. Тело там истязали и так далее, и так далее. То есть тело Что? слушалось их. То есть они не были рабами тела. Но такой подход силами света не благословляется. Тело, как любое орудие труда, должно содержаться, что в определенном порядке, чтобы оно не мешало действительно было орудием. Вот это правильный подход. То есть не надо впадать ни в излишество, ни в аспетизм. Это все, по сути дела, запрещено природой, то есть высшими силами. Должна быть золотая середина. Но вот золотой середины, к сожалению, человечество почему-то найти никак не может. Она либо обжирается, либо, понимаешь, в аспетизм впадает. Либо в разврат, либо, понимаете, еще какие-то... Ну, человек, допустим, обладел своим телом. А зачем? Оно не болеет, привел его в порядку, в порядок, допустим. А что теперь с ним делать? Бежать наслаждаться? Тело-то здоровое, теперь еще наслаждаться. Да? Всякие удовольствия. Зачем здоровое тело человеку? Дураку, преступнику, разбойнику здоровое тело не нужно как раз. Природа так и делает. Чтобы он обязательно болел. Она не дает ему совершать преступление. Тут мудро все устроено очень. Поэтому если человек хочет иметь здоровое тело, значит он должен знать, зачем оно ему, для чего. Если для того, чтобы жить по формуле, по формуле, духовной формуле, отдать как можно больше, взять как можно меньше, то в этом случае вот, оздоровление тела будет оправдано. А если он живет по формуле «возьми, как можно больше отдай, как можно меньше?» Может быть, вообще не отдай. Сумей так, ход не побольше, ничего не Вот такому дураку природа, конечно, здоровье не должна давать. Но здоровья ведь не будет. Ну, временно, пока воруют еще, пока карма позволяет, он будет иметь там, А потом обязательно его лишится. Потому что так устроено в природе Если что-то физическое тащишь к себе То обязательно будешь лишен чего-то психического Или ментального будешь лишен Отказываешься от физического Будешь получать что-то психическое и ментальное, духовное То есть природа как бы сама пытается Сохранить в человеке что? Равновесие, золотую середину если в одном месте сейчас он пишет, миллиард этих самых западных жителей, миллиард объедается, то миллиард в другом месте сейчас гибнут с голоду. А почему они там гибнут? Потому что эти здесь обжираются. Если бы эти здесь не делали, вот в Америке, там на Западе, скажем, в Европе, а вот весь излишник поддавали туда, и каждый бы вот в этом самом европейского и американского континента старался брать как можно меньше а отдавать другим как можно больше то голодающих там бы не было да? все очень просто причина-то вся в чем в невежестве главная беда человечества главное преступление человечества земного как говорят высшие силы это невежество то есть люди не хотят ничего знать вот он нашел себе кормушку, корыто, чавкает он там, понимаешь. отлично все. Заработал, съел, помнишь, поспал опять, пошел, заработал, съел, поспал. Еще хлеб и зрелищ, помните, да? Большинство живет так, вот как живут животные, скажем. Животные точно так же живут, да? Поработал, добыл кусок хлеба, съел и отдыхает в себе. Животное, видите, оно, оно не, не рыщет в поисках удовольствия и наслаждения. А вот наш брат уже что? Ему мало этого. Рано или поздно придется овладеть нам своим телом. Хочешь, не хочешь. Потому что космическая эволюция движется именно этим путем. Придется овладеть как сознательными, так и подсознательными функциями нашего организма. Ну, сознательное, это вот то, что сейчас у нас есть, когда мы находимся в состоянии физического сознания, в состоянии А вот ночью, когда спим, сознание ведь это не работает, да? А какое там работает сознание? Ну, как говорят наши психологи, работает подсознание. А что такое под? Это вот то, что мы с вами принесли из прошлых жизней, опыт жизни нашей животной личности. И вот в тонком мире, во время сна, человек над своими низшими оболочками, в данном случае астральная оболочка, она самая сильная у нас, он никакой власти не имеет абсолютно. Она там вытворяет все, что ей вздумается, как говорят. То есть к чему ее все время приучили, что в ней осталось. Понаблюдайте за своими снами. Чем мы этим занимаемся. Вот эта особенно астральная оболочка. Наш. Астральное тело. Вот руку своей, скажем, волей можем поднять, опустить, заставить делать какие-то энергичные движения. Можно заставить функционировать более энергично почки, печень, кишечник. Но для этого надо, конечно, поработать. Стараться, знать, как это сделать. Подчеркивать здесь и ту, каким бы трудным, недостижимым, не казалось бы нам владение телом, но оно достижимо. Вот, допустим, человек сидит, кушает там пищу, потребляет, да? Чем он в это время должен заниматься, его мозг, то есть его ментальная часть. для того, чтобы оздоравливать свое тело. Он должен постоянно, мысль такая должна быть у него, что все, что он принимает, это и пища, и лекарство, Лекарства даже больше. То есть, что вот мысль все время такая, каждый раз он ложку туда запускает, да? Что это очередная порция лекарства. Что это его полный, если видеть, там что это полностью его исцелит. И действительно, вот эта материя, введенная в этот самый род, материя, если она будет сопровождаться вот этой мыслью, то вот эта материя становится помимо пищи еще и лекарством. Вот каждый из вас может, скажем, где-то там что-то такое, пальчик наколол, там пальчик порезал, Кровь пошла, да? Можно ее что? Приказом воли остановить. Это надо делать постоянно. Эти вещи надо знать. И она, мне же, получила кровь довольно быстро и весьма охотно слушается. Упражняться надо везде, всегда, на все, особенно при различного рода недомоганиях, заболеваниях. Нельзя лечить внушением, только не удается, вернее, лечить внушением заразные болезни. А что это такое, заразные болезни? Видите, у нас нет четкого представления о том, что такое заразные болезни. Ничего, оказывается, мы о них не знаем. И даже врач самый опытный ничего не скажет по этому поводу. Потому что он что? Не метафизик он. Не эзотерик. И духовностью не занимался, как правило, по-настоящему. Но некоторые подумают, мол, вот, понимаете, тут сидит, сейчас нам покажет, что это такое, да? Такие мыслишки у некоторых возникают. А показывают тут и нечего. На Востоке это давным-давно известно. И не мое это открытие. Заразные болезни – это продукт нашей коллективной кармы. Чувствуете, да? Вот есть карма личная конкретного человека. Семейная карма есть. Родовая карма есть, там, скажем. Карма, скажем, той или иной церкви, там, той или иной партии, в которой человек там торчал. Той илиной секты, скажем, там. Или еще какие-нибудь группы там. Карма народа. Карма всего человечества. Вот как личная карма, это разные виды коллективной кармы. Так вот, за разные болезни, это плоды, да вообще все болезни, это плоды э, человеческих мыслей. Все болезни, там, их около ста тысяч, сотворило вот это человечество. Не какой-то там бог с дьяволом, а именно сами люди. Они же любят все на, на кого-то там вешать. Вот, там сатана виноват, понимаешь, там бог такой-сякой, понимаешь, вот он. Особенно невежды, они как говорят, когда про Бога говоришь с ними, они говорят, еще и Бог такую нам жизнь устроил. То есть ни один такой эгоист не подумает, что это он участвовал в создании такой жизни отвратительной, жуткой. То есть все очень любят, что сваливать на кого-нибудь. Все свои, то грехи там, понимаешь, всегда ищут козла отпущения. Какой эти, этих их там. Козла притащили, руку на него возложили, вот теперь козел, понимаешь. На нем все грехи. Сейчас можно его пойти зарезать, там сжечь. Так вот мы тоже ищем козла везде кого. А на самом деле виноваты сами. Так вот заразные болезни это плод коллективной кармы. Поэтому от них трудно Лечиться даже собственной психической энергией. Но лечиться-то надо как-то, да? А что делать? В этом случае, если что-то заболело, куда нужно что? Посылать волны своей психической энергии. А когда туда волна энергии идет, то она как бы тянет за собой кровь. Там усиливается кровообращение. Вот кровообращение просто помогает. Можно, конечно близких, вот в семье, тех, кого любишь лечить. И тебя любят, скажем, физической энергия. Это самый такой доступный способ. Если ребенка сильно любишь, скажем, да, ну вот особенно до 7 лет ребенок, у ребенка, допустим, там температура 30, там чуть ли не под 40, вы можете буквально за 10 минут снять с него эту температуру, но зато она у вас будет. Она может не такая, вам легче будет перенести. Вы можете моментально снять с ребенка вот такую, так сказать, как бы активную форму проявления болезни. Но при сильной любви, сильном желании помочь ему снять с него это дело. До семи лет, почему до семи лет? Потому что до семи лет ребенок еще что? Его собственная карма не начала работать. он живет еще, как говорится, в аваре родителей. Ну, если родители, конечно, там еще нормальные люди. Друг друга любят, и ребенка любят. То есть троица не нарушена. Троица не развалилась. Но когда начинает разрушаться, ребенок будет болеть, и родителям уже наплевать на, на ребенка. Ну, надо, конечно, при лечении психической энергии не забывать. О таких космические законах, как соединенность, целесообразность. Количество выдаваемой психической энергии не должно превышать законного расходования. Иначе не избежать собственного нарушения энергетического навесия. То есть, когда слишком много будет человека отдавать психической энергии, то он может не успеть пополнять собственный запас. Тогда сам заболеет. То есть, везде требуется что? Соблюдение? Равновесие. Вот некоторые из великих подвижников были прямо психически растерзаны любящими последователями. То есть последователи так любили своего учителя, а любовь эта оказывалась, ну, к сожалению, хочешь не хочет, она в какой степени была эгоистической, да? Каждый из для себя хотел там что А сдавать же Человек вот пришел с улицы к учителю, учится у него там, он что, от эгоизма, думаете, быстро избавиться, да? Там года может быть, еще не одна жизнь, еще много воплощений понадобится, чтобы эгоизм в себе, этот, гидру уничтожить. Поэтому всякий ученик – это что? Вампир для учителя. Конечно, прежде чем начать себя лечить, надо сосредоточить свое сознание на размышления о том, как овладеть своими собственными мыслями. Но загляните к себе туда, в свой мыслительный отдел, и посмотрите, что там творится. Понаблюдайте. Вот в течение дня возьмитесь и найдите их в и на посмотрите, что делает ваш мыслительный отдел. Что там за... Есть там порядок или там самый стоящий бардачок, хаос жуткий. Мысли там растаскивают ваше внимание туда-сюда, туда-сюда. То есть в каком состоянии мыслительный у вас аппарат? Понаблюдайте. Потому что мыслительный аппарат это не сам человек, это его орудие только. Поэтому к этому мы, как мы должны подходить, так подождите, так что у меня там за мысли, чем там занимается мой Камаманс? так куда, что это за мысль? ну-ка подожди, а это куда, а это зачем, а это что, вот так к этому надо подходить Мысли конечно быстрая шустрая штука, да, но надо ее что, успеть ухватить Потому что человек – это не это еще не мыслитель. Человек нечто выше. Теперь желания там всякие, страсти возникают. Надо их потом. Потому что если над мыслью контроля не будет, над страстями тем более. Над всякими желаниями. Вот если над этим мы сможем установить контроль, то тогда тело, будет вынуждена слушаться. Каждая мысль, как известно, вызывает ту или иную энергетическую вибрацию в нашем теле. Вы это можете заметить. Вот когда, допустим, у человека какое-то тяжелое переживание, что мы видим? Что с его телом делается? Да нет, ну вот плохое такое настроение, там, переживание какое-то сильное. Что мы на его физиономии видим? Сразу спрашиваем, что у тебя случилось, да? Или нет, как вы считаете? От чего такое у него нехорошее выражение лица? От его мыслей. Так ведь, да? Видите, как мысль сильно действует? А если она будет постоянно действовать, вот такая плохая мысль, тогда что? лицо начинает принимать вот ту неприятную форму, соответственно, вот этой мысли, которая все время человека что, одолевает, да? Надо вам всем известно, чего вам рассказывают такие вещи. Но лишь раз напомнить, что мысль очень сильно действует на тело, и с этим мы можем как раз согласиться. Вот негативного характера мысли особенно притягивается и поражает у нас определенные органы. Вот каждая мысль, она действует на какую-то часть тела. Потому что все мысли, которыми живет человек, они обязательно каким-то образом связаны с той или иной частью тела. Постоянно, скажем, вот если человек будет, ну такая страсть, человек постоянно раздражается, то есть эгоист он сильный, постоянно кем-то недоволен, кто-то его раздражает там, то он таким образом запросто может довести себя до болезни печени, потому что раздражение в первую очередь действует на пищеварительные органы, нарушает работу их, притом довольно сильно. Беспокойством, волнениями, страхами. Человек доводит себя до нервного расстройства. А что такое расстройство? Но ну, вы видели, вот иногда человек присутствует, он не может там уже эту, эту ложку взять. да? Вот это следствие как раз этих дурацких ненужных переживаний. Волнений так называемых. Это все не должно быть. Что бы ни случилось, человек должен всегда быть спокойным, как скала. Только в таком случае он может принять правильное решение, только в таком случае он может кому-то помочь и сам не натянуть на себя какую-нибудь болячку. Привязанность к собственности, например. Бой из нее потерять. Жуткий эгоизм, самость приводит к сердечно-сосудистым расстройствам. Вот сейчас много же разных сердечно-сосудистых заболеваний, да? Что они там на первом месте или на втором месте сейчас у нас в мире стоят? Отчего? Потому что земное человечество превратилось в огромные стадо собственников. А за это что? За такую вот привязанность своего сердца к этому, к этой несуществующей на самом деле собственности, оно расплачивается. Поэтому надо, осознав свои ошибки, повернуть своей рукой мыслительные процессы в обратную сторону. Надо сначала установить равновесие в своих мыслях. Помни, что мысли, которые вызывают у нас спокойствие, они успокаивают наши нервы. Мысль о здоровье. Ни в коем случае сейчас болеет. Никакой мысли о болезни не должно быть. Наоборот, мысли только о здоровье. Мысль о здоровье, наоборот, ускорит исчезновение болезней. Мысль о здоровье, оздоравливающей волной, будет проходить по всему организму. Ни в коем случае нельзя допускать мысли, что я больная. Я больной, у меня то болит, это болит, там, и так далее. Как только заболела, надо немедленно так. Я абсолютно здорово, мое тело абсолютно здоровое. Моя спина абсолютно здорова. Моя нога абсолютно здорова. Мой сустав там где-то, там еще что-то абсолютно здоров. Ходить тверди все время, непрестанно. Ни в коем случае нельзя никому жаловаться, что у тебя вот это болит. А если кто-то спросит, ну вот там что-то случилось, но я все время желаю здоровья. Но если хочешь, помоги мне тоже желаю. То есть крепость свою надо защищать до конца, до последней возможности, решительно бесповоротно. И если поддаться мыслями своими, поддаться болезни, то будешь работать на болезнь. Они а не против нее. Это значит открыть ворота своей крепости врагу. Это значит врага допустить внутрь. То есть внутри будет предатель у тебя. А что это такое, предатель внутри у больного человека? Это его собственные мысли о болезни. Мало того, что болезнь тебя снаружи разрушает, но тем болит, да? Еще изнутри она тебя будет разваливать. Чувствуете, да? Многие болезни людей проистекают именно от мыслей. Когда болезнь, а что такое болезнь? Это нарушение. Внутреннего, психического, энергетического равновесия. А равновесие надо восстановить. А раз нарушено равновесие, значит болезнь проникла внутрь. Надо стремиться восстановить равновесие в своей тонкой, астральной, ментальной оболочке, в своих телах. То есть в своих чувствах, в своих мыслях восстановить равновесие. А физическое, оно вынуждено, физическое равновесие, то есть здоровье, оно вынуждено пойти как следствие внутреннего психо-ментального равновесия. Вот этот момент надо усвоить себе, и тогда можно делать что-то. И дальше, продвигаясь к владению методики управления огненной стихией внутри своего тела. Надо осознать, что мир, в котором мы живем, и наше физическое тело, построены из материи четырех стихий. На прошлых занятиях мы с вами проходили эти моменты. Это стихия огня, воздуха, воды, земли. И наиболее сильный, главный в нашу современную огненную эпоху является стихия огня. Вот в наш четвертый глобусный круг надо всем овладеть стихией огня. Задача такая у всех. Кто не овладеет этой стихией, того она уничтожит. Ну, огонь, знаете, огонь сжигает, да? Все негодное. Вот сейчас количество огня все время нарастает. Врачи сейчас тут жалуются, что много непонятных болезней. Симптомы есть, а причин вроде бы для этого никаких нет. Ну, человеку ну, скажем, резко вдруг поднялась температура 39. Причин для поднятия обычных традиционных причин не находят. Нет причин. Полечить мы не знаем, как. Потому что количество огня сейчас будет нарастать все время. Его бы надо правильно этот огонь использовать. А люди же не знают, что это такое. Право это моргим первые слышать. Ну, где-то уже слышали, что какие-то там стихии есть, да? Сейчас выбора не остается уже никому. Или он овладеет этими энергиями в себе и управляя ими внутри организма, подчинить более инертные стихии Земли, Воды, Воздуха, приведя их в равновесие. Или тогда эти энергии, не усвоенные человеком, неправильные и использованы, будут мучительно остро воздействовать на его организм, будут вызывать непонятные для него и для окружающих непрерывные болезни, то есть огонь будет сжигать негодное вместилище. Поэтому явление овладения огненным началом в себе, если человек овладеет огненным началом, то есть стихия огня овладения, то вот это овладение огнем создает как бы вокруг человека защитную сеть. И тогда заразительная сеть ауры охраняет человека наиболее надежно. То есть сейчас вот будет появляться все больше людей, которые абсолютно ничем не будут болеть, а другая половина будет болеть всем, чем попало. Ну, мы знаем, то есть достижение науки об электричестве, о том, что каждая клеточка нашего тела представляет собой некую электрическую батарейку. Особенно наиболее энергетическая часть нашего тела – это мозг. Правда, еще более энергетическая часть нашего тела – это район сердца. Сердце стоит выше, чем мозги. Ну и по нервам. Постоянно движутся электромагнитные импульсы. А это все стихия огня. Все произвольные, непроизвольные процессы в человеческом организме носят огненный характер. То есть это энергии. И количество точек энергии, и качество их потенциал нарастает. Но огненность мысли, огненность воли являются высшими проявлениями стихии огня в нашем организме. То есть мы сейчас все больше имеем возможность взять контроль над мыслью, над желаниями, над своим телом. В связи с тем, что количество огненной стихии в человеке нарастает. Здоровье нормальное состояние органов тела, то есть их огненное равновесие, может быть регулируем нашей волей а воля, как вы знаете, это самая высшая, самая божественная часть в человеке. Воля. Она стоит выше мысли. Мысли, как вы знаете, стоит выше желаний. А желания выше нашего тела. Поэтому вот воля, мысли, желания, что? И тело. Здоровье, нормальное состояние тела, как раз вот может быть регулированы нашей волей. Надо знать, что инертная земля, а тело наше – это земля, тело, особенно кости, это земная стихия, а все жидкости – это водная стихия, да? Теперь все газы, которые у нас там находятся в организме физическом, это уже стихия воздуха, а все различные энергетические процессы, это на уровне физического тела, нашли грубые оболочки. Это все стихи огня. Только зная все эти моменты, человеку легче, конечно, прийти к власти. К власти над своим телом. Конечно, оно не приходит быстро. Вот такая власть, такое овладение. Требуется опыт многих месяцев, а может быть, многих лет. Поэтому любой момент незанятости надо использовать на то, чтобы подлечить любой орган своего тела, в котором намечается какое-то нарушение равновесия, то есть та или иная не заболевания. Не важно, что любая часть, глаза, зубы, желудок, мускулы, все поддается воздействию тела. Только воздействие должно быть непрестанное, неотступное. Любое, естественно, надо с любовью. Вот что есть в районе сердца, что-то какие-то неполадки, так немедленно сосоточились, так я тебя очень люблю. Вот это главная формула лечения сердца. Сердце реагирует только на любовь, ни на что больше. Если не любите его, вы с ним не справитесь. Сердце само должно быть источником любви, поэтому оно реагирует только на любовь. Любите его... Никаких сердечных болезней у вас не будет. Набывшие те, кто не любит других, они не любят и... У них даже не доходит мысль до того, что надо там что то любить. Эгоист он не любит по-настоящему себя. У него есть только ложная любовь вот к этой магии. Но огонь в человеке нуждается в полном овладении. Все мысли, чувства, все импульсы, они носят огненный, энергетический характер. А владение ими приводит к власти человека над собственным огнем. Конечно, владение энергией или в себе, или владение огнем ⁇ это процесс длительный. Но каждая попытка ⁇ это как вкладывание копеечек в копилку. То есть ни одно усилие никогда не пропадает даром. Вот, допустим, некоторые говорит, да э, уже там старый, там старый, что я буду этим заниматься, да? Завтра помирать. Тебе завтра помирать, а ты сегодня начинай работать. Потому что тебя там ждет в тонком мире работа, в ментальном, потом опять сюда пойдешь. А ты уже начал чего-то здесь. Все начинания обычно здесь, в физическом мире. Закладываются, все начинания. Вот хочешь совершенствоваться, если сильное желание здесь заложил, в тонком мире огромные библиотеки, учреждения, которых почище любого здесь вуза, там можно продолжать работать и над своим интеллектом, и так далее, и так далее. Но для этого надо немало, конечно, знать, чтобы подготовиться к этому. Большинство двуногих обитателей. Они не верят, что там вот, так, за так называемым гробом есть какая-то жизнь. У них дальше могила, мысль не простирается. У них могила, и на ней вырастет лопух. и Больше ничего, да? А оказывается, вот эти лопухи уходят в тонкий мир. И там они такими бревными, и стуканами торчат. В нижних слоях обычно тонкого мира много таких пеньков с глазами там, с закрытыми, правда, глазами поразвелось у нас ну как вот контроль над собой взять вот все улыбки жесты, движения, там, слова все непроизвольные процессы все твое непроизвольное, ну когда у человека скажем, там, нога бегается, или рука, там, скажем, или глаза туда-сюда бегают, а он это контроль не может над ними. Установить. Или привычки разные там дурные, которым он подчиняется. Будет дозор, начиная со всей этой мелочи за собой, то не останется тогда незамеченным начало любой болезни. А для болезни нельзя ни в коем случае предоставлять место для болезни, место в своем организме. Нет такой болезни, которую нельзя было бы пресечь в самом зачатке ее. Значит, не знает, допустим, что вот у него там где-то какая-то болезнь уже пролезла и хочет развиваться. А он все время так, вот я абсолютно здоров, такую фразу все время, и она уже не даст. Потому все болезни всегда начинаются с мыслей. Не все мысли человек может контролировать, поэтому он и болеет. Если он все сможет научиться контролировать, то любая мысль, она всегда сначала что? Должна ментально зернышко посеять, чтобы начать разрастаться. Потому что мысль всегда стремится к воплощению. А болезнь всегда имеет мысленный зачаток. Любая болезнь. Многие здесь имеют такое физическое, материальное благополучие, начисто забывает о своем космическом назначении, на пути к которому надо овладеть именно энергиями в себе, стихией огня в первую очередь. Нарушение внутреннего равновесия, болезни, ведущей к страданиям, толкает людей на пути овладения своим организмом. Опыт многих опытных, развитых людей, это как величайшие примеры того, что, оказывается, можно управлять собой. А раз собой человек научился управлять, взял власть над собой, то тогда природа разрешает ему управлять стихиями природы. Вот такие люди находились, и даже сейчас есть. По их приказу утихает и ветер, и волны, землетрясения, Вдруг перестает, гаснет пожар по их приказу. Такие люди ходят по горящим угле. Пьют, скажем, какие-то страшные яды. Уголь раскаленные держит в руках. Останавливает землетрясение, извержение вулканов. То есть, укращая свои энергии в своем организме, подчиняя их себе, Человек получает власть укращать окружающие стихии природы. Много явлений могут люди творить, именно те люди, особенно, которые его энергии энергиями, стихиями в себе. Власть над всякой плотью следует понимать всесторонне. Вот По и власть такая дана, но надо ее удержать выводя эту возможность из спящего состояния. А как ее бы вывести из спящего состояния? Лишь прилагая практически в применении в жизни, во всех мелочах каждодневно, неустанно, все энергии Духа, пытаясь ими овладеть всеми энергиями. Труд, конечно, это велик, но зато цель велика. А постепенность и неуклонность ступени достижения даст уверенность даст силы предъявляться дальше по пути могущества Духа, предела которого нет. Христос в свое время сказал, там он, остатки его учения, церковные Евангелии там есть, он сказал, что человеку абсолютно все возможно и доступно. И достижение это зависит только от него. Никаких Божьих дорог не будет никому, их нет, и быть не может. Все достигается собственным трудом. Именно этого Бог хочет. чтобы человек стал подобен Ему. А каждый в космосе Бог становится Богом только благодаря трудолюбию. Нет ни одного Бога никогда не было и не будет, как бы сами говорят, который бы не был когда-то в прошлом человеком и не достиг бы богоподобного состояния благодаря труду. Поэтому каждому надо что? Думается, работать и все. А жизнь бесконечная. Желаю всем успехов. Работайте.